Здравствуйте, меня зовут Баранов Кирилл, я интегратор PlanFix, и сегодня я расскажу про мою конфигурацию, товарный учет или складской учет. Первый раздел, который мы открываем, это планировщик. Здесь есть три планировщика, товары, это товары, которые у нас есть в процессе приобретения, либо уже на складе, заказы к отгрузкам и товары к отгрузке. Остановимся на первом планировщике, товары. В первом планировщике у нас есть несколько столбцов, которые предполагают, что товар может быть изначально заказан или оформлен для заказа. Дальше он приобретается, либо изготавливается в зависимости от профиля производства. После он поступает на склад, и уже со склада, после того, как отгрузка будет совершена всех товаров из категории, задача перейдет в стадию завершенной. Давайте посмотрим, как можно создать новый товар. Прямо в колонке «Новые товары» можно создать по плюсику «Новый товар». Открывается шаблон, в котором нужно написать название товара. В разделе описания. мы можем описать товар каким-то образом, ввести его характеристики, инвентарные номера, артикулы или прочую дополнительную информацию. Кроме того, мы вводим количество, которое предполагается к закупке, и цену, по которой планируется купить этот товар. Создаем задачу. Она у нас появилась в «Планировщике». Дальше идет процесс закупки. В данной конфигурации я не уделял внимания тому, как будет происходить процесс закупки либо производства, потому что в разных организациях он может быть по-разному организован. В общем случае мы переводим задачу в работе, в которой, в которой происходит процесс изготовления либо покупки товара. И когда товар переводится в статус на складе, считаем, что он появился на складе. В момент, когда он перешел на склад, в задаче добавилось логирование поступления товара, когда оно произошло, и добавилась аналитика товара на складе. Давайте посмотрим эту аналитику. У нас появилось название товара, количество которого было закуплено, остаток на складе, сколько их сейчас на данный момент на складе есть, потому что есть вероятность, что вы будете отгружать не всю партию сразу, а частями, поэтому остаток на складе важно понимать, что может отличаться от количества изначальных деталей. В резерве. Я чуть попозже расскажу подробнее про это поле, но это то, сколько товаров уже зарезервировано из имеющихся на складе. Количество как грузки, это мы вводим то число, которое планируем отгрузить, выбираем клиента, которому хотим отгрузить и ставим галочку ⁇ отгрузить ⁇ Кроме всего прочего, в следующем поле, как вы видите, включается сразу проверка. Не указано фамилия имя, отчество клиента, то есть не выбран клиент. Давайте выберем клиента. И в таком случае у нас проверка проходит успешно, доступный остаток после отгрузки будет 0. Если мы укажем ошибочно, количество товара к отгрузке 0, то у нас предупредить, что, укажите, что необходимо указать количество к отгрузке. Если мы укажем количество товаров больше, чем имеется на складе, в остатках, то нас предупредит об ошибке «Столько товаров нет на складе». Посмотреть о том, какое количество товаров на складе можно в отчетах, которые выведены в раздел «Отчеты» и запустим раздел «Товары на складе». У нас сформировалась таблица, в которой перечень товаров, которые у нас есть. Можно по ссылочке быстро перейти в задачу, в которой числится этот товар, количество, которое у нас есть, сколько из него зарезервировано, сколько на складе, сколько его цена и общая стоимость Товаров на складе, то есть общую сумму можно оценить, и количество единиц. Кроме того, есть графики запасов товаров по стоимости, то есть, какое количество на какую стоимость товара у нас есть, по количеству такая же сегментация есть для товаров, которые находятся на складе. Следующий планировщик, который мы посмотрим, это товары к отгрузке. Здесь у нас всего два столбца. Товары к отгрузке – это те э, товары, которые планируются отгрузить, которые э, уже оформлена заявка на отгрузку для клиента, и э, столбец с отгруженными за последние три дня товарами. Более подробно я бы хотел остановиться на карточке товаров к отгрузке. У нас здесь указана надзадача, в которой отгружается товар, э, собственно, сам товар в количестве и наименование товара, сроки для отгрузки. И количество товаров к отгрузке. Кроме того, отдельно вынесен контрагент, для того, чтобы можно было быстро провалиться в его карточку и посмотреть какие-то его личные данные. А как мы будем отгружать товар клиенту? Давайте попробуем зайти в какой-нибудь товар на складе. Есть, как вы видите, артикулы, размеры, цвет и прочее значение. Кроме того, у нас есть адресное хранение, то есть где находится это на складе. Здесь вы можете указывать стеллажи, полки, коробки, номер склада, прочую какую-то информацию. Значит, как теперь нам организовать отгрузку? Как я говорил ранее, у нас есть аналитика товара на складе либо в виде комментария, либо мы можем в классическом планфиксе зайти в аналитики по этому товару. Как нам отгрузить товар? Для того, чтобы отгрузить товар, нам нужно выбрать количество товара к отгрузке. У нас, смотрите, было изначальное количество 2, и на складе оба экземпляра пока присутствуют. Давайте для теста сделаем один товар, отгрузим. Выберем клиента. Ну, раз это гиперболоид, то выберем самого Гарина. Выберем «Отгрузить». Видим, что на складе останется еще одна позиция. И сейчас мы нажимаем кнопку «Сохранить». Происходит некоторая магия, и у нас, вы видите, в карточке товара в резерве появился уже один товар, одна, одна позиция. Если мы вернемся сейчас в наши аналитики, мы увидим, что остаток на складе 2, в резерве 1. И если мы сейчас попытаемся отгрузить два товара, обратите внимание, несмотря на то, что на складе сейчас присутствует два товара, но отгрузить два товара мы не можем, потому что один из них уже зарезервирован, и мы можем отгрузить не более, чем один товар. В таком случае у нас остаток на складе будет 0. То есть резерв считается как товар, который уже нельзя заказать, но при этом еще физически находится на складе. Это удобно тем, что если вы оформили несколько заявок по разным товарам, и отгрузки у вас предстоят в будущих периодах, то вы не э, оформите заявок больше, чем у вас пока предполагается товаров на складе. И возвращаемся в наш планировщик. Как я говорил, товары к отгрузке. Так видим, что у нас появилась задача к отгрузке. Это товар гиперболоид инженера Гарина. Сам товар подписан, в каком количестве и для какого клиента. Давайте предположим, что этот клиент у нас хочет купить не один товар, а что-нибудь еще. Давайте отгрузим ему же еще копилку. Допустим, что он заберет все 10 копилок у нас и выберем клиента, отмечаем чекбокс «Отгрузить». Проверка прошла успешно. Нажимаем «Сохранить аналитик». Обратите внимание, тоже в резерве стало 10 позиций сразу. Возвращаемся в наш планировщик. Видим, что здесь уже собралось несколько товаров. Но, как вы знаете, отгружать товары по позициям и проверять, что мы все товары отгрузили нужному клиенту, довольно проблемно, когда заказов много. Как нам решить эту проблему? Менеджер, который формировал заказ для клиента, заходит в любой из товаров, подготовленных к отгрузке, и в этой задаче будет сгенерировать задачу отгрузку по клиенту. По нажатию этой кнопки сгенерируется задача, которую под задачами будут все подготовленные на стадии новая товары к отгрузке. Давайте проверим и переходим в планировщик заказа к отгрузке. Видим, что у нас сформировалась отгрузка для клиента Гарин, в нее входит гиперболоид и копилка, как мы с вами обсуждали. Давайте зайдем в эту задачу. В задачу у нас сформировалась табличка. Помните, у нас было на складе две позиции, из них одну мы отгружаем для клиента и 10 копилок, которые все 10 он собра... собирается у нас купить. Поскольку мы в копилке не указали стеллаж, ряд, ну, адресное хранение для этой позиции, поэтому оно у нас не заполнено, но в целом, если вы ведете адресное хранение, то эта позиция поможет кладовщику или менеджеру, который производит отгрузки, быстро найти товар, где он находится, чтобы не тратить на это время. И обратите внимание, в качестве подзадачи у нас появились отгрузка гиперболоида и отгрузка копилки для этих клиентов. Вот эти подзадачи собрались по нажатию на кнопки «Сгенерировать над надзадачу». Мы собираем эти товары, готовим их в коробку, в палету, грузим в машину и нажимаем кнопочку «Принять». По принятию задачи у нас произойдет магия. Все товары у нас отгрузились, табличка у нас очистилась, под задачи с товарами переведены в статус «Завершенная», и фактически загрузка тоже перешла в стадию «Завершенная». На этом этапе мы отгрузили весь товар клиенту, он может уезжать, ну, забрав сопроводительные документы при необходимости. Обратите внимание, что в планировщике у нас тоже загрузка перешла в статус завершенная. А если мы посмотрим товары к отгрузке, то тоже все раздельные товары перешли в стадию завершён. Давайте рассмотрим вариант, когда в процессе отгрузки, возможно, произошла ситуация, что клиент вроде как заказал и готов был забрать, а потом не забрал какой-то товар. Допустим, сам гиперболоид, ну не знаю, не влез ему в машину. А если мы зайдем в заказ, который был завершен, к которому сформировалась отгрузка, и нам надо вернуть его на склад. Для этого случая есть кнопочка вернуть на склад. Но перед тем, как нажимать эту кнопку, давайте пройдем в товар и посмотрим, что произошло э, с этим товаром. Как мы помним, в резерве была одна позиция, она обнулилась, и остаток на складе стал один. На текущий момент товаров на складе один. Давайте проверим, что то же самое указано в аналитике. Так, изначально у нас было изготовлено или закуплено два гиперболоида. Настаток на данный момент один, в резерве 0, ну и к отгрузке мы можем взять количество, которое есть на складе. Возвращаемся в нашу историю, где мы уже отгрузили один гиперболоид, который вернули. Кстати, таким же образом можно обрабатывать возвраты товаров, когда клиент может вернуть товар. Нажимаем кнопочку «Вернуть на склад». У нас эта задача остается в стадии завершенной, но давайте посмотрим, что у нас стало с товаром. Итак, у нас изначально было закуплено две позиции, и остаток на складе 2. Как видите, товар, который вернули, сразу появился в остатках на складе не в резерве, а именно на складе. И он в целом готов к отгрузке. Мы можем зайти, выбрать количество отгрузки 2, выбрать клиента которого мы хотим, и у нас проверка выдает хороший результат, все можно оформить Кроме того, давайте вернемся в наши товары и обратим внимание, что если в наличии остатка на складе двух позиций гиперболоид, и у нас еще он на складе, то в стадии завершенной перешла наша задача копилка. Помните, мы 10 единиц отгрузили одному клиенту, и он забрал все 10 единиц, которые были в наличии. Давайте убедимся, что копилок у нас на складе нету Переходим в карточку, видим, что количество остаток на складе 0, в резерве 0. И если мы попытаемся в аналитике этот товар отгрузить, то такой аналитики у нас нет. Значит, нету этого товара. Давайте попробуем вернуть товар, который мы отгрузили копилки 10 штук. Вернуть на склад. Мы возвращаем копилочки на склад. Кнопка вернуть на склад. Задача остается завершенной, поскольку это не состоявшаяся отгрузка. Вернемся в «Товары» и видим, что копилка у нас из завершенных вернулась на склад. Давайте пройдем задачу «Копилка» и увидим, что у нас имеется на складе остаток 10 штук. Для того, чтобы вести учет отгруженных заказов и отгруженных товаров, у нас есть два отчета в разделе «Отчет». Давайте запустим «Отчет по заказам». В «Отчете по заказам» мы видим раскладку по дням, когда какие отгрузки были совершены для каких клиентов они отгружались. Кроме того, у нас есть удобные таблицы, которые позволяют посмотреть количество отгруженных заказов по датам и количество отгруженных заказов по контрагентам. Возвращаемся в отчеты и посмотрим отчет по отгруженным товарам и видим, что у нас есть отгруженные товары для клиентов, когда мы их отгружали, с названием товаров, стоимостью, количеством и видим графики, в которых можем посмотреть, какие товары когда отгружались по по стоимостям, по суммам, по клиентам все эти отчеты у нас есть. Хочу обратить отдельное внимание, что когда мы формировали с вами отгрузки для товаров, если клиенту отгружается один товар, одно наименование товара, то нет смысла генерировать над задачу отгрузку. Мы можем точно так же эту задачу перевести в статус в работе, и она проведет отгрузку этого товара со всеми необходимыми нам манипуляциями. Обратим внимание на планировщик. Товар к отгрузке завершился, мы его можем завершать независимо от заказов. Это удобно тем случаем, когда мы отгружаем а, отдельные позиции, чтобы не формировать долго много над задачей. Мы можем комплектовать таким образом. Для некоторых бизнесов удобнее отгрузки делать товаров поштучно, для некоторых бизнесов проще формировать заказ. И тот и другой метод работают э, одновременно и взаимозаменяем. Никакой, никакого конфликта, никаких проблем с этим нету. Хотите отгружать товары поштучно – нет проблем. Хотите сформировать заказ, чтобы удобно было со склада отгрузить все позиции для клиента – пожалуйста. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания, предложения, вы хотите проконсультироваться в внедрении этой конфигурации в ваш бизнес, обращайтесь по указанным контактам или напишите в комментариях к видео. Мы рассмотрим все ваши предложения, стараемся их реализовать. Спасибо за внимание.